Доброго времени суток вы с любовью из моего домика в день. Вот они, первые цветочки, москарики. Нарядные, красивые. Цвет такой насыщенный. Ой, так мы соскучились уже по цветам. Посмотрите, вот они у меня на моей весенней грядочке как расположились три такие кутички. Там в одной стране уже распустились, а в другой еще нет. Мы, конечно, заняты весенними работами. Сделаны грядочки для того, чтобы сделать первую посадку. Посадку хотим посадить. Морковь, лучок. Все оживает. Ну, это вот буквально у нас дня два. Мы без передыху, без передыху копали. Сажать пока еще не сажали, потому что... Как-то хотим, чтобы немножко земля отдохнула после вспашки. Вот так выглядит наш огородик. Вот так, дружненько, взошел чесночок у нас после осени. Цветет уже рыжовник. Ой, жизнь продолжается. Виноград подняли. Вот так у нас виноград стоит. Все оживает и просыпается. На полочке в теплице у меня рассвел уже один цветочек. Но я их убираю, потому что рановато еще цвести им. Потому как надо определять их в емкости, которые на улице я планирую. Вот она, моя питоня на цвету. Да, но это уже второй этап работы в нашем на, на участке, потому что первые надо посадить. Морковь, лучок. Весна. Посадок много, конечно. Я вчера активно-активно сажал хризантему. Здесь у бани я в прошлом году сажал хризантему. Это было очень хорошее местечко. И вот в этом году я точно так же посадила хризантему. Потому что она уже все созрела-вызрела. Ну, а здесь я даже не знаю, заячий хвостик мне присылал это Юля с канала цветы «Цветоводы всех стран» объединять. Впрочем, в прошлом году очень хорошо цвел. Я решила, что и так вот до стеночки посажу. общем, вот такие красивые, интересные цветы. Вот еще остались. Надо будет досадить. Перед окнами дома у нас вот такая площадка. А, здесь я сажаю обычно георгины. А вот туда дальше, дальше. Вот у меня такая грядочка где травы растут травы и вот я решила сюда посадить хризантемы. хризантемы осенью это образуются такие шарики очень красивые и будет такая нарядная нарядная грядка даже в ведре вот поставила я желтый но вот здесь одна у меня сиреневая сиреневая О, это у меня бриетта прошла в прошлом году посадила вот выжила она у меня приедет -то. роза плетистая вот такой уголок цветничок у меня потому что здесь особо ничего не сажаем здесь только вишни который еще не цветет в этом уголочке решила посадить хризантему хризантема у меня будет прям везде здесь везде в каждом углу ну, через 50 сантиметров точно есть. Так вот, вот где Хризантемки, сломанное ведро без дна, в нем пристроилась хризантема. Какой-то кустарник тоже мне подарили. Очень много завязи, какой-то будет пушистый какой-то будет цветущий кустарник. Здесь вот у меня тоже был мусор, вот за домом мы уже заходим. И все всегда здесь было грязно. решил вот садить хризантемку. И здесь Алису. Вот так тоже у нас такой длинный забор. И вот вдоль забора везде я высадила хризантемный тифлор. Посмотрите, какой рядочек у меня такой. Серьезный. Серьезный, серьезный. И я думаю, когда они поднимутся, будет очень красиво. Я через раз сажала желтую, сажала как там называется гибрид 51. Там очень хорошо здесь будет смотреться. Видите, как рябина уже поднялась. Они у нас маленькие, дай бог будут цвести в этом году. Ах, цвести будет рябина, как здорово! Очень. Дождались, дождались цветение рябины. Будет цвести наша красотулька. И вот тут Алису в колесах я посадила. Белую Алису. Очень. Поднимется будет хорошо. Вот у нас тоже рябина. Видите, она как опаздывает? Там уже цвет набирает, а здесь еще только-только распускается. Вот она, Алису. Вот так это у меня рябина под окном здесь стоит. Все вот устроил. Вчера целый день почти занимались Около двора и высаживали хризантему. Так что хризантема у меня много будет. И я думаю, она меня порадует осенью. Смотрите, как хорошо стоят рядочки. Много получилось черенков, поэтому надо ее пристроить. Посадила я здесь, вот на этой площадке обычной, сажаю обычный, я сажаю, это душистый горошек, он уже посажен. А пока без времени, посмотрите, как он дружно сидит. Мне очень радует эта зеленая листва. Очень радует, она такая насыщенная, насыщенная, насыщенная красивого цвета такого зеленого. Даже такая, даже такая просто активная зелень очень поднимает настроение и создает такое весеннее весеннее, весеннюю песню в душе. Здорово. Ну что ж, будем продолжать сажать, будем продолжать посевную деревенскую. Сидим в самоизоляции, что же делать? Сажать, чтобы, когда закончился, когда закончится самоизоляция, мы увидели, как мы много сделали, какая красота. Вот очи так-так выглядно, посмотрите дружной, дружной, дружной компанией. Вот, на вот куры, тут уже выглянули к солнышку очень хорошо, им все нравится, все им нравится, все им нравится. Просыпается девичий виноград, там просыпаются, вот почки уже все, так. просыпаются почки, их уже видно. Ну что, друзья мои, деревенская жизнь продолжается. Главное, будьте живы, здоровы все. Мир вашему дому.